Привет всем! Сегодня сделаю вам тест угла обзора двух экшен камер. Это DJI Osmo Action, на которую я сейчас снимаю. И, и GoPro 8 Black, который у меня сейчас стоит на груди. Потом я поменяю. И GoPro на 3 разных угла а на Jaws Action это только один угол и теперь на GoPro самый широкий, широкий угол обзора вот выглядит вот так вот наверное с груди на велосипеде самые удобные снимать на таком угле обзора теперь GoPro на широком угле обзора вот картинка выглядит вот так вот я думаю достаточно такого угла обзора уже нету рыбиго глаза вот здесь вот люди живут Они такие немножко как бы в сторону панков в сторону свободы как вы видите в сторону свободы мысли свободы творчества и вот, вот так вот записывает гупро на широком угле обзора и теперь уже GoPro стоит на линер этот самый узкий угол угол обзора он примерно похож как и как и DJI Osmo Action угол обзора но вот такой вот Угол обзора на GoPro 8 в э, моде. Это самый узкий угол обзора. Еще раз повторяю. Так вот я говорю, здесь люди живут в этих катерах. И такие люди более творческие. Обзора. но вот такой вот угол обзора на GoPro 8 э, linear моде это самый узкий угол обзора еще раз повторяю так вот я говорю здесь люди живут в этих катерах и и, и, и люди более творчески и вот теперь на груди стоит DJI Osma Action. У нее только один угол обзора. И вот проезжаю тот же участок, чтобы вы поняли, насколько узко или достаточно угла обзора для DJI Osmo Action. Вот полюбуйтесь. Котерок плывет и так снимает DJI Osmo Action. И вот еще заодно я подсниму э, воду на э, DJI Osmo Action с оригинальным стеклом и поставлю вот этот сипел. Э, Фильтр. проверим вот сейчас как раз на на ходу и поменяем его я его купил не знаю что ли долларов ли в 15 фирма называется jsr и вот попробую крутить медленно не знаю смотрите есть ли какая-то разница э, с отражением воды, как бы зеркальностью воды или нету. Я только все вижу на посте. Вот я полностью уже докрутил до конца эту линзу. Она как бы считается сипел, э, так как э, на резьбе можно ее немножко вот э, угол атаки света э, на этот поляризационный фильтр изменять и вот так вот наверное вы видели пальцы в кадре я очень очень медленно ее кручу но ну, это уже она уже почти что шатается но вот чуть быстрее вот если разница или нет я не знаю посмотрим все в конце видео и вот так вот эту линзу пока вставим сюда ложим в карман и поедем возле канала я вам немножко ставлю чтобы меньше было, чтобы больше было. Что смотреть? Музыку поставлю. И ставим музыку. Вот, что поставлю в эту сторону, чтобы вам интереснее было. И поехали. тройки ведутся видите доски в почете и вот так вот живут богема творческая или уже не очень творческая но Я думаю, вам интересно. Мне самому здесь интересно ездить. Тут люди на байдарках катается. Не видно вам. Вот. С колясками, с детьми. Самый центр фонда, но свеклы также свеклу выращивают на крыше в горшках как говорится жизнь продолжается интересно летом жить в таком я бы хотел пожить не знаю как потом с костями растено но хотел бы попробовать пожить в таком домике на крыше солнечные батареи сколько-то энергии дает для подпитки аккумуляторов и вот так вот выглядит это по моему речка канал лея ли дорога узкая постоянно смотрю вот на зеркало чтобы удален oh, чтобы кто-нибудь не обгонял чтобы не было аксидента как-то не хочется в один уже тонет один кораблик уже скоро исчезнет здесь, здесь не, не глубоко метр наверное может чуть больше немного пахнет травкой коноплей и вот у кого какое добро есть все добро живет на крыше вот, этот неплохой корабль уже люди балуются пивком видно и здесь трэш вот здесь хотел доехать до сюда тут уже с французскими номерами Что я вам хотел показать сегодня, потому что интересно вот здесь вот под этим мостом какие-то особенные личности живут. И вот вода здесь у них. И хватит на сегодня, ветер начался большой, так что вот кто-то живет на, на берегу этой, этого канала. Так что на сегодня все, всем спасибо за внимание, палец вверх, подписка, колокольчик, как всегда, и до следующих встреч, чао, пока.